Всем привет, зрители и подписчики моего канала. Значит, я хотел сделать видео обзор небольшой на игру ETS 2 мультиплеер. Здесь будут рассматриваться такие вопросы, чем она отличается от одиночной, есть ли тут небольшие баги и.. А под конец вопрос, как увеличить а, сумму, чтобы можно было играть а спокойно, не заморачиваясь насчет денег. Все насчет игры я расскажу вам по ходу езды, чтобы не было вам скучно. Я сделал а, такую небольшую поездочку. Вот видите, здесь уже реальные люди, сейчас возьмем любой заказ, а ну давайте будет, это бензин 21 тонна, значит я играю на руле и с коробкой передач Так, а, значит, будем рассказывать насчет игры. Здесь, конечно, нужно соблюдать правила. Вот. Её... Каждый раз на серии я запарываюсь. Ну, ничего страшного. Давайте... А, выключим дальний свет. Так, вышли машины. Здесь, конечно, нужно учитывать все правила игры. Ехать нам тут, видите, 16 километров. А, напишите, пожалуйста, в комментариях, нормально ли видно. И как со звуком в игре не тихо. Так, что касается правил игры. Ехать желательно по своей полосе. Также за превышение скорости идет штраф в размере 550 евро и за проезжение на... На красный свет также идет штраф. Как вы видите, игра не лагает. Давайте я здесь не буду набирать скорость больше сотни. А, также у меня снято ограничение по скорости. Но из-за того, что у меня очень тяжелый груз, моя машинка не может тянуть на все. И, конечно же, мне меня не самая последняя. Вот, следующую передачу мы не будем переходить. Вот наша сотка. Больше, я думаю, и не надо. Я разгонял свою машину на скорость 160 км в час. Я вам скажу, очень тяжело ее управлять. Здесь все очень хорошо продумано, физика, при столкновении у вас сразу ну, повреждение груза идет и вашей машины, что конечно же это естественно, и отбрасывает. Показывать я вам ничего не буду, поскольку ну, это стоит довольно-таки дорого, чтобы отремонтировать потом машину, а повреждается сразу на 50%. процентов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое бы видео заснять вам про эту игру. Какие-то у вас есть вопросы. А что касается заработка в этой игре, чтобы у вас была такая сумма, как у меня, 16,5 миллионов почти, я вам все это расскажу в конце видео, под конец. И даже покажу. А какие требования в этой игре? для начала у вас должен быть грузовик в одиночной версии игры и это конечно же будет отталкиваться от последней истории как вы видите у меня скорость 101 я могу переключить на следующую давайте я вам покажу вот мы идем хорошо кстати, дорога чистая и как вы помните, все мои Последние видео были ночью. А у нас сейчас день. Смотрите, какая красивая погода. Сверху тучки, но дождя пока мы не наблюдаем. Вот на карте мы видим, впереди машина идет. И надо немножко поаккуратнее прижиматься вправо, чтобы не было аварий. Давайте больше мы не будем набирать, поскольку здесь поворот. Вот еще машины идут. Так, у нас знак «Обгон запрещен», у нас главное, давайте заедем, заправимся. Поворотники, конечно, лучше включать заранее, поскольку вас идущая машина может просто не заметить и на большой скорости вас врезаться, и по сути вы будете виноваты. Вот, мы заправились на уже 470 литров. 50-я передача. Мы сбавляем, наверное, на, на четвертую даже, как вы Подошла выплата. Смотрим в окно. Никого нет, не спокойно. вопрос может вас возникнуть почему я играю на мерседесе это фирма мне просто нравится ну внешне в салоне поэтому лично ее я и выиграл много других машин и других марк есть которые немножко ну, посильнее будут нашего мерседес все же вот мы видим давайте пропустим Также поворотник мы включаем И поворачиваем Вот так вот будем ехать Чтобы вам видеть задний обзор Когда поднимаемся Нужно убирать не одну передачу Чтобы тянула машину только поднялись, сразу переключаем передач и поехали. Конечно, раньше я играл на автоматической коробке передач, а, И вот попробовал я на механике. Посмотрим, как это лучше. Лично мне на руле играть намного удобнее, чем на, на клавиатуре но все время приходится переключать передачу это намного реалистичнее чем на автоматической передач приходится действовать вот. нам сейчас нужно будет прижаться вправо можно уже сейчас начать перестроение и сбрасывать скорость тут не такой сильный поворот здесь можно и при 70 зайти спокойно 75 самый раз Сменяем передачу И вот мы повернули Также педаль в пол Ограничение 80 И менять, я думаю, мы не будем Мы едем На 10 передачу Так и будем ехать Конечно, двигаться можно изначально Не с первой, а с какой-нибудь Четвертой или пятой А если вы без груза, то можно и седьмой-восьмой Так, нам осталось ехать совсем немножко. Знак у нас поворота. Какой тут. Вы, а, вы меня спросите, почему я не сигналю звуковым? Потому что в этой игре предусмотрена звуковая. А, ну, проще бипикать делается для того что когда вы блядь, обгоняете вы хотите поворот выезжаете на полосу и начинаете ему бипикать означает что вы намерены а, совершить обгон и когда вы пропускаете показываете в дальнем и издаете звук что вы пропускаете его тогда он может уверенно приезжать чтобы... но пропускать конечно это не обязательно очень большая скорость но при 90 нормально Лучше, конечно, не гнать сейчас. У ну, нас красный его первый. Вот зеленый. Поехали направо. Осталось нам ехать совсем чуть-чуть. И... Извините, пожалуйста, кашель. Очень хорошо видно, что нам нами Ребята очень приветствуем. Тут все практически с вами поздороваются. Ну также на стороне. Я встречал эту всю свою игру два или три раза, когда а, меня специально подрезали. Мой груз повреждали. Ну, таких людей, конечно, очень. Вот неправильно он поставил свою машину, поскольку если человек будет выезжать отсюда, он обязательно должен будет выехать на встречную полосу, чтобы обогнать его. Так ставить машину ни в коем случае нельзя. Запомните. Лучше проехать 100 метров от поворота и поставить машину на обочине. А лучше поставить машину там, где нарисована такая скамеечка спальные места там точно уже вас тут не заденет и ничто с вашим грузом не может произойти вот мы видим как тут едет нам навстречу тут очень агрессивно и очень опасно такие ребята они пытаются обогнать и не видят встречного автомобиля что может быть лобовое столкновение ну я конечно пошел вправо чтобы такое избежать Скорость 80, вот она чувствуется, хорошо. Вот мы в городе, лучше, конечно, не тянуть, я немножко понижу. Самая сложная часть. Вот заезжаю, я сюда нормально, а вот выезжаю, все время с проблем. Ну, давайте попробуем сейчас. Работа сейчас вся будет на первой передаче. Сколько это очень. Ну, сложно мне лично мне поставить. Вот. А в мертвой зоне можно приезжать сквозь. А, видите. Ведь... Означает это, что он выезжает, чтобы я имел в виду. Вот так выглядит. Мой удавит. Пытаем сейчас поставить груз. Лично сторон для меня сложновато. Из первого раза вряд ли я его загоню А нет, смотрите, я загнал. Посмотрим, что нам дали. Вот, мы пробежали 217 километров, затрачено час 18, это 85 литров. Нам дали 7580 евро и 307 опыта. У нас 11 уровень. И давайте я вам расскажу, как... Вот, вы зашли в игру и поднять деньги. Для начала мы заходим в банк в одиночной игре, берем кредит на 400 тысяч... А, и покупаем автомобиль. Сейчас я покажу, как будет. Покупаем любой автомобиль. Ну, например, этот. Вот, смотрите, 99 тысяч. Вот такой можно приобрести. Автомобиль. Довольно-таки неплохо. Это в любой фирме есть. Ну, например, у нас фирма Renault. И вот, за вот, 99 тысяч вы его покупаете. Скачиваете игру. И заходит вот я покажу Mercedes мой вот 98 тысяч такой же есть самый дешевый у меня вот такой 103 тысячи вот вы скачали игру зашли у вас дают еще деньги вы у вас есть конечно же гараж то что вы и компания персонал агентство. Вот вы заходите вот сюда, нанять водителя. И здесь показано рейтинг, сколько он будет получать зарплату. 1066 это рейс. И чем конечно у него больше опыт, тем он больше приносит вам доход. У меня персонал Значит, вот, у него рейтинг 10, вот такой вот у него доход. Видите, всех немножко по-разному, кто-то новенький. Вот все грузовики, как вы видите. Вот, на чем я раньше катался. Это мой грузовик. И можно, конечно, за любой грузовик сесть. Это что касается дохода. И доход очень большой, Видите. Вот методо здесь, три гаража, по 5 мест, все улучшено. Можно спокойно кататься. А, о чем еще можно рассказать вам? А, навыки, что у меня вкачано, это хрупкий груз, почти на все. И эко вождение. Эко вождение очень нужно, я вам скажу. Вы экономите, очень, ну, экономите топливо, но. Топлива не очень много стоит. Заказы агентства, конечно, не будет здесь, поскольку у нас онлайн-игра, вы должны сами подъезжать и смотреть. Ах, вот здесь показываются новые апгрейды, но это так же, как и в одиночной, на каждую фильму, что новое с каждым вашим уровнем. Что можно поставить нового? На свою машину. А, Всем спасибо за просмотр. С вами был доктор Вася. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!